40-летний азербайджанец Ульфат Тагиев, более известный в криминальной среде как Руфо Генджинский, которого по отбытии 8-летнего срока за убийство в начале сентября водворили в Вологодский центр временного содержания иностранцев для последующей депортации как пожизненно нежелательную для пребывания в России персону. В итоге оказался в Москве на правах ведущего азербайджанского «законника». Даруфо, родившегося в день космонавтики, главоту, недолго побыл другой уроженец Гинджи, которому тоже было 40, Али Даров, он же Альберт Питерский, застреленный в день космонавтики из пистолета в затылок на тренажере в фитнес-зале «Алых парусов». Так же, как Альберту, которому оформили неподобающие вору условное на 13,5 месяцев досрочное освобождение, ради Руфо пришлось закрыть глаза на подписанное замминистра МВД решение о нежелательности его пребывания в России на пожизненный срок. Помимо всего перечисленного, Руфо и Альберта роднит близость к покойному вору в законе Ровшину-Ленкаранскому. До того, как вражда с Гули скрепила Альберта с Ровшаном, по вопросу, быть или не быть Руфо на территории России, в кабинетах разных силовых ведомств пришли к разногласиям. По мнению розыскников, ратовавших за депортацию, появление Тагиева в Москве приведет к всплеску макрухи, которая захлестнет его самого. Несмотря на разумные опасения полицейских, что Руфо рискует повторить судьбу Альберта, возобладала точка зрения их оппонентов-кашников. Вернувшись в Москву в октябре, Руфо прошел реабилитационный курс в частной клинике, принадлежащей компаньонам Заура, и был замечен в матчпоинты на Новом Арбате в сопровождении свиты на пяти машинах. Московские воры, признающие своим лидером Бадри, встретили Руфо как вора. Тем временем взрывоопасность ситуации, при которой представителем азербайджанских воров в Москве искусственно оказался Руфо, подтверждается и в преступном мире. Было бы наивно полагать, что убийство Гули, ставшее местью за смерть Ровшина, положило конец бывшей между ними Распре, раскалавшей и многих азербайджанцев. Сегодня во главе враждующих семей стоят оставшиеся в живых ближайшие родственники погибших Намик, младший брат Гули, и Намек, старший брат Ровшина, а также его племянник Ишурин Заур.